Также нету никаких рисков последующих осложнений. Что же это? Ну что ж, постепенно на протяжении сегодняшнего семинара мы ответим на данные вопрос. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не отвлекайтесь. Сейчас будет много полезной информации. Ну, no, конечно же, перед началом нашего семинара мы должны также и огласить статистику, которая нам известна по COVID-19 на данный момент. Uh, на сегодняшний день зафиксировано в мире более 5 миллионов 600 тысяч случаев заражения. В России также зафиксировано уже более 370 тысяч случаев. Я надеюсь, вы, Поэтому я очень надеюсь, что вы, находясь на самоизоляции, либо же находясь на работе или в других местах, не забывайте, пожалуйста, о мерах предосторожности. Я я также уверена, что uh, наверняка уже uh, очень длительное время из-за карантина нет хорошей возможности uh, защищать нашу кожу. Uh, есть ли среди вас те, кто uh, ежедневно сейчас использует различного рода маски для лица?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 那今天这三种方式都会教给大家。Ну сегодня no, я расскажу вам о методиках, которые могут вам в этом помочь。那我们根据皮肤的含水量、以及皮脂的分泌程度、以及皮肤的pH值，还有一个皮肤对外界刺激所产生的一个程度不同，我们皮肤分为五个类型。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 конечно же каждый тип кожи имеет свои методики по уходу mm -hmm. mm -hmm. uh, конечно же здесь очень важно также uh, понимать что uh, мы обычно также стараемся ухаживать за кожей например uh, пополняя uh, водный баланс Поэтому также необходимо а, понимать, что обычно три метода а, в обыденной жизни используются для улучшения кожи. Первое это использование а, в домашних условиях средств по уходу за кожей. Ну, обычно многие в домашних условиях по утрам и по вечерам а, после умывания лица для защиты используют косметические средства по уходу.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 Например, это такие состояния, такие операции, как инъекция или хирургические вмешательства. Но, конечно же, это не исключает опасности и последующих осложнений. А также необходимо понимать, что это может быть очень болезненно.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 啊, такие как задний срединный меридиан, передне-срединный меридиан, три ручных янских меридиана, три ножных янских меридиана и меридиан печени. Прямую взаимосвязь с функционированием нашего тела, так как они все проходят через голову. 他是... Обратите внимание, что проходимость или непроходимость энергетических каналов, да, мы знаем, что в нашем теле располагается 12 больших меридианов, это все выражается на состоянии лица.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 В таких ситуациях а, лучше всего использовать оздоровительную продукцию для очищения. А, например, это паста Роза, это Сюй а, которые в первую очередь направлены на выведение токсинов из организма. Поэтому меридианы здесь какое значение имеют для нашей красоты? Именно воздействуя на внутреннее состояние, происходят изменения внешнего состояния. Таким образом, воздействие на меридианы невероятно важно для воздействия на внешнее состояние. 外在的是用高科技的技术配合着高科技的产品达到一个外样 поэтому косметолог, на сегодняшний день косметология традиционной китайской медицины руководствуясь 呃, теорией внутреннего и внешнего взаимодействия объединяя поколения передовых технологий красоты и уникальных косметических продуктов представляет собой невероятные возможности 这一个经常使用能够提到的延缓衰老以及是自然浮奏的一个效果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 Давайте для начала мы обратим внимание на то, какой дизайн разработан для биоэнергомассажера нового поколения. Обратите внимание, что даже один внешний вид очень презентабельный. Теперь давайте посмотрим мы, что же у нас есть внутри.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 Итак, он предназначен для подключения ультразвуковой насадки. Давайте мы сейчас вам также продемонстрируем. А, включаем сначала биоэнергомассажер, далее мы запускаем Обратите внимание, идет зеленая шкала. Это говорит о том, что биоэнергомассажер начал свою работу. А, ниже а, располагается кнопка паузы. То есть, когда мы на него нажали, биэнергомассажер останавливает а, свою работу. Еще раз нажали, начинает возобновлять. А, посередине также расположены а, кнопки, регулирующие интенсивность. А, с правой стороны, в верхнем углу, располагается панель для времени.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 手朵的1和2,它的檔位是和以前一样 从1檔到99檔 то есть после подключения перчаток и накладок мы также можем, как и на биоэнергомассажере прошлого типа регулировать интенсивность плюсом и минусом 那我们再来看 S- но здесь также еще ниже добавлена одна функциональная кнопка с буквой S английской 我们按一下 S- 就是我们超声波探头它的一个作用 когда мы нажимаем на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 пульт uh, используется для, uh, регуляции, для регулирования uh, перчаток и накладок также интенсивность время и режим режим 1 или 2 для перчаток и накладок ну что ж дорогие друзья сегодня uh, мы uh, также с вами хотим поближе познакомиться с новой ультразвуковой насадкой. 那我们现在... Так, для начала мы подключим ее, поставим на третий уровень ее деятельности. 那我们可以怎么来看见它有没有工作？我们可以放在耳边，它会有一些震动的声音。Итак, как мы можем понять, 啊, начала работать ультразвуковая насадка или нет? Вы можете подвести руку, и она начнет издавать такой небольшой шипящий звук.我们都知道超声波探头啊，它的作用是非常的广泛的。 мы uh, ну, также все прекрасно знаем, на что способен ультразвук. Например, во время беременности 呃, многие девушки, женщины ходят 呃, для того, чтобы, ходят в больницы для того, чтобы узнать, 呃, какого пола будет ребенок, как он 呃, вообще изнутри выглядит и так далее. 嗯.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 我们可以通过超声波超声波波探头的雾化效果，把它分子量变小，更容易被我们皮肤所吸收。A nie <音> nie mogło zastosować na samej molekule, a klatek na dożynym poziomie.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 Ты можешь его попробовать, да, чтобы убедиться в этом. Не, не распробовал. Я Говорит, <решит> <решит> не надо напиваться. Да, на самом деле, друзья, это пиво. это пиво. Это是啤酒，我们看到放在这个地方之后，啤酒呢，它就像我们的皮肤一样的，所以刚开始我们倒的时候会有一些气泡产生，那我们静置一会儿之后，它就变得没有气泡产生，就像我们皮肤。<решит>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 ]水是浮浮的. Скажите пожалуйста, замечаете ли вы, что вода в бутылке стала очень мутной? Для того, чтобы она полностью приняла прежний вид, то есть очистилась, необходимо потратить очень большое количество времени. Давайте еще раз подрешим и посмотрим, что происходит.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 придать упругость коже, подтянуть ее. 啊, у многих людей 啊, также возникают складки морщины на межбровной зоне. Что делать? 我们就像这样子, 啊, мы можем сначала сделать такие небольшие круговые движения, после этого поднимаем насадку наверх к волосам. 那我们呢, били的是打圈,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 Смотрите, дорогие друзья, когда вы делаете процедуру, обычно, конечно же, рекомендуется делать такую процедуру ежедневно по 3-5 минут. Но если такой возможности не имеется, вы делаете данную процедуру 2-3 раза в неделю. Обязательно не нужно забывать добавлять внутрь организма оздоровительную продукцию. Давайте сейчас посмотрим, какой эффект уже получили некоторые люди, которые использовали ультразвуковой насад. 啊, очень часто люди когда используют ультразвуковую насадку часто отмечают, что изменения действительно очень яркие и очень наглядные. То есть это даже заметно невооруженным взглядом. Пожалуйста, не забывайте, какие бы мы методики не использовали, мы всегда должны понимать, как правильно ухаживать за нашей кожей, как именно подходить к нашей коже. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот здесь на фотографии с левой стороны изображены ситуации до и после. Мы видим, что на брови у девушки образованы морщины, также возле глаз расположены гусиные лапки и возле рта также располагаются морщины. На следующей фотографии рядом здесь же посмотрите, какой эффект. Обратите внимание также на фотографию, где изображен мужчина, который также получил очень яркий эффект. Во-первых, до применения очень ярко наблюдается возникновение мешков под глазами и также возникает состояние морщин марионеток. Поэтому на следующей фотографии вы можете видеть, какой результат. Обратите внимание на следующую фотографию. Здесь очень ярко видно, как именно воздействует ультразвуковая насадка. Здесь по всему лицу располагается большое количество морщин и складок. После использования, обратите внимание, очень большой и яркий результат. 啊, также на еще одной фотографии вы можете видеть, как у мужчины 啊, были образованы также гусиные лапки. После использования 啊, данных проявлений практически не наблюдается. Ну, вообще, вы можете наблюдать, да, что а, у очень многих людей а, распространенное вот это состояние гусиных лапок, потому что глаза а, у нас очень сильно устают, потому что мы часто моргаем. Поэтому здесь вы можете видеть, какой потрясающий эффект оказывается на данное состояние. Давайте еще посмотрим на вот следующие результаты. Обращаю ваше внимание, что это результаты после одной процедуры, когда вот на первой фотографии были очень ярко видны морщины марионетки, на другой фотографии их уже практически нет. Также на другой фотографии вы можете видеть а, практически Идентичную ситуацию с возникновением морщин марионеток И на другой фотографии их практически отсутствие Дорогие друзья, вот такие примеры Они были как раз таки вам показаны После одной хорошей процедуры применения ультразвуковой насадки Поэтому, если вы хотите действительно э, оставаться в хорошем расположении духа, всегда смотреть на себя и радоваться, оставаться молодыми, оставаться привлекательными и видеть, что у вас нет возникновения таких вот прыщей и так далее, необходимо обязательно знать методики, как мы можем этого достичь. Есть даже такая поговорка, нет некрасивых женщин, есть ленивые женщины. 我们无法掌控我们的容颜是什么样的，但是我们可以让我们的皱纹少长一些，可以让皮肤变得更好，更加的美丽一些。когда мы используем данной методики, 呃, мы даем нашей коже очень большой результат, не только внешний, но и внутренний. 怎么样去做呢？就是用我们的超声波探头可以达到以上的这样的效果，配合着博浩的产品。как мы можем еще получать данный результат. Конечно же, используя ультразвуковую насадку, используя биэнергомассажер и обязательно добавляя оздоровительную продукцию корпорации ФОХОВ. Для более хорошего результата мы также должны обязательно следить за своим поведением. Мы должны поддерживать правильное питание, пить много воды, свежих фруктов кушать, также кушать овощи, 还要内调, 以及寿糖, 还有三清, Также добавляйте из продукции Sensin э, э, эликсир феникс, пасту розу для внутреннего очищения и восполнения. Поддерживать хорошее настроение и чаще улыбаться. Я очень надеюсь, что все наши партнеры корпорации ФАХО будут оставаться красивыми и здоровыми. Чтобы потом в дальнейшем все ваши друзья, знакомые, родственники изумлялись, как это вы так быстро помолодели на 5-10 лет. Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшняя а, наша онлайн лекция подошла к концу. Я желаю всем хорошего настроения и прекрасного здоровья.